Всем привет! Сегодня я расскажу в этом видео, как можно заработать доллары, ничего не вкладывая и ничего не делая. Да, такое возможно. Нам здесь платят в этом сервисе за просмотр рекламы. Даже не за просмотр, а долесекундный просмотр. На андроиде происходит следующим образом. Разблокируете свой экран и видите рекламную картинку. Интересно переходите, неинтересно просто нажимаете крестик. Закрываете, все, просмотр засчитан. Можете установить на планшет, на смартфон. Можете сразу установить эту программку на все три устройства. На компьютер и смартфон, планшет. Это не запрещается сервисом. Также есть приложение для iOS. У кого есть iPhone, можете поставить такое приложение себе тоже. Итак, скачали вы программку, пошли просмотры. Вы уже зарабатываете с первых минут в этом проекте. Для того, чтобы финансы у вас, так сказать, приумножались, есть здесь, я бы сказал, шикарная семиуровневая программа, реферальная, партнерская. И вы можете получать со всех семи линий доход. Тут что важно, главное в первую линию, вот первых людей, которых вы пригласите, чтобы они были активны, чтобы они также приглашали партнеров и развивали свои команды. На самом деле это сделать несложно внизу под описанием к этому видео нажмете на еще кликабельное слово раскроете полное описание и там будут ссылки я укажу ссылки на сервисы где можно бесплатно раскручивать свои реферальные ссылки привлекать партнеров а также за небольшую денежку есть за криптовалюту такие сервисы есть просто за рубли что здесь можно заработать теоретически да и не только теоретически в разделе «Статистика» на сайте Globus Intercom есть доска почета. Можете ознакомиться, посмотреть, сколько люди уже заработали. Первое место вот занимает человек. Он а, заработал 2908 долларов и так далее, и так далее. Но люди занимаются серьезно, давно. И учитывайте, конечно, что этот проект без вложений. Это не хайп какой-нибудь, не пирамида финансовая. Поэтому для проекта без вложений это хорошая сумма, я считаю. Проект реально платит, платит исправно. Да, на первом этапе вам покажут, что очень мало, доход маленький. Это как бы скорее эстетическое удовольствие. Разблокировали свой экранчик, получили копеечку. Но развивайте свои партнерские сети и увидите, как заработок будет у вас расти. Здесь, как в любой другой сфере, если вы хотите развиваться, нужно прилагать усилия. В данном случае строить команду. Как я уже сказал, самое главное в первую линию активных людей привлечь, пригласить, которым будет интересно именно здесь также развиваться, а не просто там отбывать номер, покликать день-два и бросить. Вот в этом самая главная сложность. Пробуйте, зарабатывайте. На этом я прощаюсь. Всем удачных, хороших заработков. Пока. До свидания.